Уважаемые товарищи, дорогие друзья, уважаемые органированы, в России бывают разные времена известно. Яркие, победные, тяжелые, драматичные, вязкие, подлые, блистательные, успешные разных времена. Но у нас будто бы не бывает времен неважных и времен неинтересных. Это потому, что у России пожалуй, не бывает периодов неполучительных. Каждый период нашей истории, истории нашей большой, многонациональной страны, в редкости времен, как будто нарочно служит призван служить, важным уроком, важным основанием для размышлений, для крупных выводов. Вот сейчас мы все вместе стоим на пороге очень сложных времен, времен противоречивых, со многими вызовами, многими надеждами поучительных и судьбоносных событий. Чем сложнее времена, тем важнее уметь их глубоко осмыслить, и тем важнее мечтать. Человечество всегда накапливало опыт, накапливало знания, стремилось в будущее и мечтало. Оно дневновенно мечтало обустроить нашу жизнь, наше общество на все более надежных, все более прогрессивных и все более справедливых началах. Вот цитата Ленина, не попали прямо по тексту, точная цитата – мечты. Без мечты человек превращается в животное. Мечты двигают прогресс. Величайшая мечта – социализм. Ленин при этом отмечал, что достижение этой мечты – не приведет к тому, что люди будут чавкать у и радостно хрюкать от изобилия. Наоборот, говорил он, осуществленная мечта социализм откроет новые горизонты, новые валигиозные перспективы для самых смелых мечтаний. Надо мечтать, убежденно повторял он. Жизненный путь философа и гражданина Александра Александровича Зиновьева стал наглядным примером того, что в России ты будешь признан мыслителем только в том случае, если ты умеешь мечтать. Мечтать не о шкурном, мечтать о другом, мечтать о том, как, благодаря чему, твой великий многострадальный народ может гарантировать себе большое, достойное и справедливое будущее. Мой приход в активную политическую жизнь случился на стыке времен студенческих и преподавательских это было в то время, когда мы потеряли нашу большую великую родину, Союз Советских Социалистических Республик, столетия а, создания, которой, учреждения, которые отмечаем в декабре текущего года. Тогда же случился запрет коммунистической партии, в которой я не состоял, но случившееся со страной и с этой партией считал категорически несправедливым оставаться в стороне от событий было уже невозможно. Было... Тяжело писал об этом, о времени поэт так. У них и власть, и сила, и штыки, и золотом набитые мешки, и меч над головой моею. А у меня есть только я, мое пирог, душа, судьба моя, и голос бунтаря, и соловья. Посмотрим, кто сильнее. Даже в те дни, когда не все выдерживали, когда рассталась жизнь Юрия Друнина, нам молодым хотелось не просто сопротивляться, нам хотелось побеждать. И вот тогда эта зенобиевская переумнить противника стала очень важной большой надеждой, важной подмогой, стимулом, принципом действий стало стратегией тактикой для тех, кому была не безразлична судьба России. Всего два слова: переумнить противника. Но как много оно давало и дает сегодня. И как важно, что эти слова сказал не наш противник, а наш соратник. Позже, уже потом, годы спустя, когда я стал работать рядом с Геннадием Андреевичем Зюгановым, я вдруг обнаружил, что и он нередко, охотно и очень местно вспоминает эти слова Александра Александровича Зиновьева. Переумнить противника. Он очень любит эти слова, как любит самого Александра Александровича, с которым был близок к возвращению которого народил удивительно содействовал. В эту самую минуту Гладий Андреевич участвует в таком же достойном собрании, как здесь у нас сегодня в колонном зале, выступает на вечер встречи поколений и отдает дать уважение тем, кто... Дает дам уважение в день столетия, в день годовщины со дня а, рождения комсомола, в день столетия Александра Александровича Зиновьева, тем поколениям, которые сделали так много для создания нашей большой, великой Родины, а, отстроили ее, отстояли в баярных походах. И действительно нам повезло сегодня отмечать две эти даты день рождения комсомола и этот большой важный юбилей в со дня рождения великого русского. Мыслителя. Геннадий Андреевич, председатель Центрального комитета КПРФ, передает вам всем низкий поклон. Да, действительно, в России наступают сложные, суровые, противоречивые времена, большие угрозы, большие надежды, наверняка большие возможности. И именно поэтому востребовалось Александра Александровича Зиновьева, его наследие в наши дни, несомненно. В этом, наверное, заключен главный ток его жизненного и его творческого пути, ибо со времен Маркса лучшие философы ставили перед собой задачу не только объяснить мир, но и изменить его. А наследие Александра Александровича Зиновьева помогает нам менять мир к лучшему. Спасибо.